и Если мы участвуем в этой сети, имеем свою точку, а, иначе имеем вот там, другими словами, мы участвуем, имея а, свой прибор устройства в этой сети, то это устройство приносит нам эту криптовалюту Helium. Okay? А, а вот эта криптовалюта Helium добывается а, с помощью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 Устройства как в этой сети, и эти устройства, эти устройства ну, по-английски, называется хоспод. Эти хоспод, как вы на экране видите, разные. разные. От компании Helium, проект Helium, дает всем компаниям, всем людям возможность участвовать в строительстве этой беспроводной сети.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 Helium. Поговорим о криптовалюте, о криптовалюте Сейчас, если вы зайдете на веб-сайт CoinMarketCap, то увидите, что криптовалюта Helium уже листинг вот здесь занимает 67 седьмое место в списке 100 сильных криптовалют. Ну первый в списке, наверное, знаете, это Биткойн.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 Окей, okay. uh, значит, вы уже uh, понятно, вот там, uh, что такое Helium, понятие первое. Uh, и uh, этот проект хочет построить вот там, беспроводную uh, сеть. А для чего? Для чего эта беспроводная сеть? Uh, эта беспроводная сеть передает базу данных интернет вешей. А, ну, интернет вешей, наверное, слышали вот последнее время очень много. Я думаю, что и в России, и во Вьетнаме, и по всем мире а, люди говорят о революции а, 4.0, правильно, и IOT, если по-английски, ну, по-русски -по -по -по -по это интернет вешей. А, я беру пример такой, просто-простой. Утром а вы только что проснулись, а чайник в вашем доме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 информацию. Мы называем вот это а, IOT данные, значит, информации, которые должны передавать. И хаспот, хаспоты или устройства наши, которые мы имеем и участвуем в этой сети, а, придает эти данные IOT на оплако, в интернет. Потом оттуда информация идет в, в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 запирать от монеты эфира в стек и таким образом добывает новые монеты называется эфир 2 второй версии а, эта технология у эфира называется proof of stake окей okay. а, сейчас у хелиум там другой другая технология это proof of coverage а, эта технология что приборы, устройства в сети передают информацию, подключает вот вещи к интернету и добывает одновременно монеты хелиум для этого человека, владельца этого устройства. И э, монеты хелиум это как поощрение, поощрение за передачу, за подтверждение передаваемых информации. Вот. И мы получим эти монеты в свой личный кошелек. Окей? Okay? Так. Дальше. Хелюм. Ну, в августе 2019 года Хелюм запустили официально вот эту децентрализованную беспроводную сеть в городе Аустин, Техас, штата Шехас. И интересно, что. Uh, по сравнению с Wi-Fi, вот эта сеть, uh, устройство в этой сети работает в 200 раз дальше, чем Wi-Fi, который мы имеем дома. Значит, uh, устройство может поймать uh, сигналы, uh, передавать, принимать информацию и передавать в интернет в большом радиусе. Uh, еще интересное, что тоже вот, очень дешево стоит работа пере, этой передачи информации, дешевле, чем а, сотовой связи. И, и устройства, которые Хелиум потом а, производил, они распродали очень быстро, и сейчас в мире большая большая очередь получит эти а, аппаратуры, чтобы участвовать в этой сети.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 Ну, здесь вот я говорю уже про а, прогнозы. А, мы видим, что где-то в июле-августе в августе 2020 года цена а, хелима меньше 2 долларов. Сейчас ну, 13 долларов, 13-14 долларов. Вот. И по прогнозу, а, до 2025 года хелим может достигнуть а, 40-80 долларов. Вот. Ну, некоторые ребята, которые понимают а, рынок криптовалют, они а, дают прогноз, что через 2-3 года цена Helium может 200-300 долларов по месяц. Ой, за одну криптовалюту. 200-300 долларов. А, почему так? Потому что 1 августа уже произошел хаппинг. Ну, кто понимает криптовалюту, то знаешь, слышали, наверное, слово Хабин. Значит, до 1 августа каждом месяце вот устройства в этой беспроводной сети могли добывать 5 миллионов монет в месяц. А с 1 августа каждом месяце можно добывать только половину этого количества, 2,5 миллиона монет. И через некоторое время.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 Коронавирус 19. Я не знаю, как в России вы уже выходите из дома спокойно. Мы во Вьетнаме. Я сейчас на данный момент живу в Хашимине, городе, где Хашимине. Я уже полтора месяца не выхожу из дома. Нельзя. Разве только за продуктами? Ну, если у меня есть такое устройство, COVID-19 COVID, все равно устройство работает. Экономический спад. Мы видим везде, я работал раньше в туризме, принимал вот там, э, русских туристов во Вьетнам и Юго-Восточной Азии. Сейчас весь туризм у нас умер, но ну, если устройство есть, он, оно работает, приносит мне монеты. Это не сетевой маркетинг, маркетинг по словам вот, установителей этого проекта, э, в самом деле я вижу за последние 10 дней,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 партнерам и, конечно, самой компании Global, 15 Я беру пример, чтобы вы поняли. Есть что, если допустим, вы подключаете вот там 35 человек и каждый каждый заказывает один бесплатный прибор устройство, то как тут определяются эти аппаратуры? С первого по 5. первые пять э, устройств, которые будут работать, определяется автоматически в группу PRO. Следующие, со 6 по 15 э, аппаратуры определяются в группу BRONZE. Десят следующие, 16 до двадцать в группу синва. И с двадцать до бесконечности в группу GOM. И посмотрим, сколько мы получаем. От этой группы PRO первые 5 устройств мы получим до 20% добытых монет этими устройствами. От группы BRONZE до 25% получим от каждого, от каждого устройства. Вот. От группы SILVA до 30%, от группы VON до 35%. И посмотрим. Допустим, каждое устройство зарабатывает вот там, 100, добывает 100 монет в месяц. То мы получим 20 до 20% от первой группы, это 100 монет. От второй группы бронз 250, от третьей 300, от четвертой вон 350. В общей сложности в месяц мы получим от устройства,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 Делится в группу вагон. и тогда я имею возможность получить дополнительные проценты, глубже. глубже. Окей, это основная политика вот, там, у компании «I Global когда мы получим устройство и эти устройства отработают, добывают монеты. Вот. И все эти хаспорты, устройства мы можем видеть на блокчейн Helium. Окей?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 с российским рынком э, вебинар, количество вот где-то 104 тысячи. А сейчас уже вот видите, такое количество. И мы можем видеть э, устройства, где установлены больше всего на данный момент. Это Северная Америка, США, Канада.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 А даже на Украине гораздо больше вот, устройств, нежели в а, России. Вот. Ну, на Беларуси мало. Киев, вот, Кременчук, Одесса. Даже Мандова тоже вот, там больше в России устройства установлены на данный момент. Окей, а, наверное, моя час вот первой закончилась. А, еще а, один момент. А,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 приборы, устройства работы в тех странах на одной частоте. Гепропа одна частота, вся Россия одна, Китай другая частота, Индия другая, Япония другая и вся